Удар! Гол! Голкипер забил! Но бывает же такое! А у нас сейчас ä, поменяет ä, кубок УФа владельца. Голкипер забивает в чужие ворота. Давайте еще раз посмотрим. Да, но игра Шахтера в обороне вызывает опасность.